Привет! С вами интернет-магазин Keramis. В нашем новом обзоре мы познакомим вас с тумбой под умывальник Кола Twins с артикульным номером 895 50 Данная модель предусматривает комплектацию с керамическим умывальником COLA шириной 60 см. Это подвесная модель шкафчика, которая закрепляется на стене на удобной для вас высоте. При желании вы можете докупить металлические ножки, которые станут дополнительной опорой для него. Массивный фасад ящика дополнен оригинальной ручкой, которая не только выполняет свои непосредственные функции, но и стала стильным акцентом в дизайне шкафа. Высота 57 см. Ширина шкафчика 60 см. Глубина 46 см. Гладкая матовая поверхность очень приятна на ощупь. Внутренняя часть шкафчика белого цвета. Шкафчик оборудован вместительным вытяжным ящиком и одной полкой. В комплекте поставки вы найдете комплект креплений, гарантийный талон и инструкцию по монтажу шкафа предусмотрен вырез под сифоном увальника. Модель Cola Twins радует глаз стильным современным дизайном. Ящик шкафа оснащен механизмом с доводчиком, он плавно открывается, затем достаточно просто толкнуть его от себя и ящик бесшумно закроется. Боковина и выдвижная дверца выполнены в цвете черное дерево. Корпус изделия изготовлен из влагостойкого ДСП. Качественный материал прослужит долгие годы, не доставляя хлопот своим владельцам. С первого прикосновения к приятной матовой поверхности шкафчика вы поймете, что это добротное изделие именно то, что вы искали. Гарантия на модель Cola Twins составляет 2 года. Конечно, при надлежащем уходе шкафчик прослужит гораздо дольше. С вами был интернет-магазин Керамис. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями.